Я еду. Не знаю, как меня будет слышно. Буду говорить погромче. Еду я 90 по спидометру. По GPS 87. 3000 оборотов. Температура 86 градусов. Мотора. Зарядка 14.1. У Меня часто спрашивали. Собственно, видео вы видели, как называется. Поэтому ответ на вопрос, как ведет себя электроусилитель на трассе при скорости. Ну, собственно, смотрите, мы едем в 90. Относительно ровная трасса. Вот так он себя ведет. разок отпускаем ну чуть-чуть затягивает. -чуть но это все может зависеть от того какая дорога может уклон небольшой и кто-то меня говорил блин это же страшный электроусилитель А если на скорости 80 Резко покрутить рулем а, Ну вот 90 Машина Немножко болтается Но собственно Какая реакция на руль Такая ответная реакция на рулевых тягах И соответственно колес Я думаю что такая же абсолютно Ответная реакция И на гидроусилители то есть ничего нового абсолютно Ничего страшного в этом нет. Нормально он работает, не туго, мягенько. Но также и гидроусилитель на скорости, он такой же мягкий. Даже если и нет гидроусилителя, он тоже мягкий и руль. Когда стоишь, да, четкость вообще кручения руля фантастическая. А вот на трассе еду, пожалуйста, 19. Абсолютно, я говорю, могу даже руль не держать Ну, в поворотах, да, там немножко Если учесть, что у меня Рулевые тяги, ну, вообще их там нет Ну, то есть они как бы есть, рулевые наконечники Точнее, они раздолбаны До такой степени, что просто ужас И вот, собственно, так держит Дорогу машина Вот так вот еду Бояться. Вот вам реальный, вот он, электроусилитель, вон он стоит, вот он, вот он. никаких проблем абсолютно, да некрасиво, так да, у меня машина грузовая, блин, грузовая машина, я груз и вожу, езжу на работу, и все, так что не знаю, если такая машина у вас, ставьте электроусилители, не парьтесь, надеюсь, ответил на все такие глупые нелепые вопросы по поводу Старин. Вот абсолютно не напрягаясь, раз обогнал на обгонах, может у кого-то вопросы возникнут, как рулится? Ну вот так вот рулицы берем, выезжаем и поехали. Вообще не паримся, он вот там камри сзади. Ну куда я тебе дену? что ты моргаешь, блин, барана? Да там моргает, что-то ёбмою. Куда мне?